Hi people, с вами Вика, и в этом видео мы поговорим о главном и любимом Аиде. Совсем скоро грядет просто замечательный праздник Хэллоуин, поэтому в этом видео я покажу тебе несколько угощений на этот замечательный праздник. Все идеи нереально простые, там не нужно ничего не выпекать, ни еще что-то подобное, так что я уверена, что ты справишься. И да, поставь палец вверх, если хочешь, чтобы на этой неделе вышло еще одно, а может быть и два хэллоуинских видео. Как многие из вас помнят, еще летом я выпускала видео на тему летние напитки. Так что напиши в комментариях, обязательно напиши внизу в комментариях, прямо сейчас нажми на паузу и напиши внизу в комментариях, хочешь ли ты видео про осенние напитки. Буду очень ждать твоего комментария, а мы начинаем. Для первой идеи нам понадобятся чупа-чупсы, белые простые бумажные салфетки, атласные ленты, канцелярские резинки, а также черный маркер. Все нереально просто, для начала я обматываю салфеткой чупа-чупс и фиксирую канцелярской резинкой, затем обматываю и завязываю на бантик атласной лентой и рисую черным маркером глазки нашему привидению. All uh right. -huh. Но эта идея нереально проста, нам понадобится хлеб, колбаска и сыр. Для начала я отрезаю колбаску и хлебушек, затем подгоняю хлебушек под форму колбаски и дальше кладу сыр. И вот как раз на сыре я вырезаю какие-то прикольные рожицы. И как оказалось вырезать из сыра смешные или страшные рожицы не так уж и просто, но получилось по-моему очень круто, а главное вкусно. Ну и а для последней идеи нам понадобится всего лишь виноград и зубочистка или шпажка. Все нереально просто. Я нанизываю виноград на наши шпажки, а затем шоколадом или чем-нибудь еще рисую нашим гусеничком глазки. Надеюсь, что тебе понравилось это видео Так что поставь палец, подпишись на мой канал Напиши внизу в комментариях Хочешь ли ты видео про осенние согревающие напитки Люблю вас всех, сияете Увидимся в следующем видео И удачного Хэллоуина, пока Я назову его Динамо, выйду за него замуж